как часто мы употребляем слово «самооценка». Правда же? Ко мне приходят люди, которые говорят, что у них низкая самооценка. И я даже теряюсь в догадках, какая им нужна самооценка. И вообще-то я хотела снять видео про ошибки оценки. Дело в том, что все чего-то стоит, если мы говорим про оценку. Не всегда это стоит денег, часто эта оценка не касается материальных моментов. Однако, я считаю, что оценка – это то, что делают другие люди в отношении меня, например, да? то есть другого человека. А вот когда я сам себя оцениваю, моя оценка на чем-то базируется – и вот тогда наступает очень интересный момент. На чем же базируется моя оценка? Одно дело, когда у меня есть свидетельство тому, что у меня что-то хорошо получается. Это могут быть различные грамоты, это могут быть различные заработки, это может быть там поток каких-то людей, поток каких-то речей и так далее. Самое интересное начинается, когда ну, вообще-то ничего нет. То есть нет критериев оценки, нет за что можно зацепиться и на что можно опереться. Но зато, как очень часто бывает, есть амбиции, есть пожелание быть достойным, есть желание зарабатывать и тому подобного рода вещи. И тогда человек. Оценивает себя ну просто потому, что он оценивает себя. И тогда у нас получаются некоторые ошибки. Крайне мало кто видит, как успешный человек добивается успеха. Но зато каждый видит, что успешный человек что-то делает, и у него есть успех. И очень часто неуспешный человек, он соединяет начало события и конец события, не вдаваясь в подробности процесса. И таким образом он очень логично рассуждает. У меня тоже две руки, две ноги, я тоже так могу. Я тоже этого достоин. Собственно говоря, никто не спорит, но ты же проделай всю цепочку Данных действий для того, чтобы успех тоже был рядом с тобой. И плюс еще у каждого же свой успех. А, Но ну зачем так сильно много думать, оценивать, спрашивать, как ты всего этого добился? А, проще сказать, я этого достоин. Google, он для всех одинаков. И, кстати, те, кто успешный, очень часто либо не читают, что там пишут по этому поводу, либо находят весь путь данного процесса. Так вот, к чему я все это? Когда у нас есть ошибка оценки, тогда человек имеет так называемую либо низкую самооценку, я себя недооцениваю, причем он каждый раз уверен, что он себя недооценивает, либо высокую оценку. «Не, ну я же тоже!» И далее следует все, что угодно. А, так вот, для исправления данных ошибок а, есть очень даже простой метод. А, оценивать себя так, как оценивают другие люди. И если у вас нет заработка, то, соответственно, я люблю любой заработок. Если у меня нет клиентов, я люблю любых клиентов и тому подобного рода вещи если вы действительно рассуждаете, что лучше не работать, чем работать за 10 тысяч, то, наверное, вы как раз из той категории ошибочных оценок. Потому что для того, чтобы получать 50 тысяч, сначала нужно начать зарабатывать 10 и так далее. Но зачем так париться? Вы же достойны 50 тысяч. Так вот, справедливость так называемая, часто выглядит именно таким образом. Справедливым я хочу, чтобы это было для других людей. А для меня я хочу работать на 10 тысяч, а еще лучше на 8. И чтобы мне платили 50. Такого не происходит. А вот как раз-таки успешные люди, они, как правило, могут работать внеурочно, достаточно долго, Учиться, пробовать, ошибаться, падать и заново вставать. Но это же никто не видит. Все же видят конечный продукт. А сразу иметь конечный продукт можно только в магазине. Пришел и купил. Ах, да, у вас же не всех есть деньги. Для этого надо совсем в начало. Оценивают себя люди по. Тому, как их оценивают другие люди. А уже потом только вступает в роль э, самооценка. Поэтому постарайтесь посмотреть, что у вас есть в этой жизни, и почему вы себя оцениваете именно так. И последнее, что я хочу сказать. Э, ошибка оценки. Вроде бы ерунда, правда же? Однако человек, который обесценивает, да, на самом деле В итоге он обесценивает Он же ничего не пробует делать Обесценивает себя Он же обесценивает других И таким людям становится крайне сложно Жить в этой жизни А вот э, вашу жизнь за вас Ни родители Ни супруги Ни дети, ни психолог не, Жить не будут Снять напряженные моменты Да, это мы можем А вот сделать так чтобы вы имели достойную жизнь, это уже совершенно ваша задача. Это же вы себя оценили, чего вы достойны. Здорово, что оценили. Ваша теперь задача сделать это.